Всем привет, с вами Андрей Лего. В сегодняшнем видео я хотел бы с вами поговорить о способах увеличения энергии. Ну, я хотел бы с вами поговорить, то есть я поговорю, вы послушаете, возможно, что-то подчеркнете для себя, буду рад быть полезным. Что касается энергии, это вполне разумно, что без нее очень сложно делать какие-либо проекты. Иногда люди думают, что это у них прокрастинация, лень, у них не хватает времени. На самом деле у них просто не хватает энергии, никакой прокрастинации либо лени у них нету. И если бы была у них на самом деле физическая, психическая энергия, то они могли бы сделать намного больше. Я для себя делю принципы получения энергии на два типа. Это тип физический и психологический То есть, в принципе, иногда вы, может быть, замечали то, что можно быть физически очень здоровым Иметь замечательное здоровье Кушать правильно, высыпаться но психологически у нас все равно не хватает энергии, потому что мы занимаемся, может быть, сложным каким-то проектом, либо у нас постоянный стресс, или, ну, либо какая-нибудь другая вещь. Это на самом деле не важно. Я вот в этом видео сейчас расскажу вам 10 способов, которые помогают повысить свою энергию. Надеюсь, что эти способы вам понравятся. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите, если у вас есть какие-то свои способы получения энергии. Буду рад их прочитать. Думаю, остальным тоже они могут помочь. Поехали! Первый способ получения энергии для меня это движение, то есть я называю этот способ инерции Вот как представьте например большой каменный шар, который катится постоянно Если его постоянно подталкивают, то все окей, он будет долго катиться Но как только он остановился, его очень сложно потом сдвинуть с места То есть вспомните, может быть когда-то выходили ходили там, в тренажерный зал 4-5 раз в неделю Либо занимались каким-то спортом, потом забрасывая этот спорт, проходит месяц-два-три и очень сложно заново начать им заниматься Прям очень сложно Поэтому лучше всегда иметь эту инерцию Всегда подталкивать этот шар То есть минимальным количеством шагов в день Минимальным спортом в неделю То есть если вы там, понимаете, что обычно вы делаете 4 5 раз в неделю спорт ну может быть сделать хотя бы 2-3 для вас это будет минимум вообще есть очень классная техника я ее услышал у хака Пентасевича это минимум, 100% максимум то есть при постановке цели он ставит себе минимум, 100% и максимум то есть грубо говоря если вы хотите заниматься спортом 5 раз в неделю для вас это например 100% минимум пускай это будет 2-3 раза в неделю и максимум это может быть 6-7 раз в неделю например то есть вы не переходите за максимум вы не переходите за минимум идеально для вас это 100% но даже если вы выполнили минимум на самом деле вы получили удовольствие то есть все-таки э, вы сделали какой-то спорт и ну, останавливайтесь в определенной энергии то есть очень классная техника будьте всегда в движении это точно поможет второй способ очень простой все его понимают, даже я сам его понимаю, но не всегда, на самом деле, его соблюдаю. Это правильный здоровый сон. То есть, конечно, если человек не высыпается неделями, месяцами и так далее, то батарейка, к сожалению, сажается. То есть мы думаем, то, что окей, я там высплюсь на выходные, высплюсь, когда буду в отпуске где-нибудь на Вале, но, к сожалению, вот батарейка садится, садится, садится по чуть-чуть. Очень прошу, пропишите мне что-нибудь. Синий-красный туинал, малиновый, как помада сиканал. Нет, вам нужен здоровый, естественный сон. То есть со сном все понятно то есть надо высыпаться у каждого это свои часы 7 8 9 часов самое главное три принципа для сна это холодное темное и тихое помещение то убрать максимально свет с какие-то лампочки ненужные закрыть максимально шторы держать прохладную температуру ну и конечно если позволяет квартира иметь тишину то замечательно так что все просто поехали третий способ увеличения энергии тоже очень простой, тоже мы о нем забываем Это достаточно правильное питание Понятно, что правильное питание это очень такое широкое понятие У каждого оно свое Кто-то веган, кто-то мясоед, кто-то еще что-то То есть это не главное я думаю, вы сами по себе можете понять, что для вас правильное питание. То есть можно просто даже анализировать, вот жить более осознанно и понимать то, что когда вы что-то съели, вы смотрите, как вы себя чувствуете через полчаса, через час. Если выпили какой-то там зеленый смузи, съели какой-то классный салат, и через полчаса вы себя чувствуете хорошо, то есть это хороший показатель для того, что в принципе, это была энергичная еда. А если вы например, там съели что-то жареное, что-то тяжелое, много булок, либо еще чего-то, и вы чувствуете тяжесть через полчаса-час, через час, то эта еда у вас забирает больше энергии поэтому, конечно, нужно искать равновесие Я не, не говорю уходить в экстрим потому что есть тоже психологическое удовольствие то есть от еды, от всего кушайте больше овощей и фруктов Пейте больше воды, и я думаю, вы сами знаете, что нужно делать для этого. Четвертый способ тоже очень простой, но, к сожалению, мы о нем не всегда думаем. Это просто проверить свое здоровье. Потому что иногда, возможно, не хватает каких-то витаминов, гормонов, минералов. То есть можно просто пойти сдать анализы и понять, что, например, нам не хватает там, витамина D, B12, либо еще чего-то. И нужно просто восполнить этот витамин, и у нас появляется энергия. То есть способ очень простой. В принципе никаких сложных каких-то вещей делать не нужно нужно просто о нем подумать иногда пятый способ увеличения энергии это заниматься спортом посмотрите на ваших друзей вокруг вас среди ваших друзей наверняка есть какие-нибудь велосипедисты бегуны либо те кто занимается постоянно тренажером в зале посмотри на нас мы как супермены. посмотри вы их видите очень редко, когда у них есть прям такая сильная севшая батарейка, только возможно после определенной тренировки, но так они по жизни энергичны, потому что... Тело нам создает энергию, потому что знает, что вот сейчас этот чудак опять пойдет 5 раз на этой неделе по 2 часа заниматься, и мне нужна энергия. Поэтому начинает тело подстраиваться под мои действия, да, и я вот по себе это очень сильно чувствую. Когда я держу свой ритм, когда я занимаюсь 5 раз в неделю спортом, у меня энергии хоть отбавляй. Как только я вот ухожу от этого всего, месяц-два не занимаюсь, то потихоньку садится батарейка. Поэтому занимайтесь спортом, занимайтесь спортом. Который вам нравится, то есть не бегайте, если все бегают, если вы не любите бегать То есть идите в бассейн, идите кататься на велике, занимайтесь скалолазанием В общем, любой спорт точно поможет По-братски, ну, как всегда в том способе, ничего делать не нужно, а нужно просто убрать Я думаю, вы понимаете, что такие вещи, как алкоголь, наркотики и так далее, они у нас съедают энергию Поэтому, если вы можете убрать алкоголь из своей жизни, либо убирать его на какие-то периоды там ваши рабочие кто-то не пьет по будням себе выходные кто-то понимает что он только выпивает в отпуске например вот у меня несколько таких друзей которые пьют только в отпуске то есть 3 четыре месяца человек не пьет и только в отпуске можете позволить какие-то коктейли точно вам скажу отсутствие алкоголя это прям очень сильное увеличение энергии у вас будет время на все у вас будет энергия на все так что применяйте ну что, физически в принципе у нас понятны, да, вот эти моменты, как у нас увеличивать энергию, давайте теперь перейдем более к психологическим моментам. И седьмой способ это увеличение количества побед в вашей жизни, то есть маленьких психологических любых действий на самом деле, когда вы завершаете задачу, вы чувствуете вот это удовлетворение, у вас больше появляется энергия, а когда у вас висят какие-то проекты незаконченные, и вы их откладываете на следующий день, то у вас она съедает батарейку на самом деле, поэтому пытайтесь максимально завершать все свои действия, там не знаю, если вы решили прочитать какую-то книжку, прочтите ее. Если вы решили записаться на танцы, запишитесь на танцы. Just do it. И вы увидите, что вот таким образом, нарабатывая вот эту силу воли, у вас будет очень много энергии. Есть даже такой неплохой способ. У меня друг один им пользуется. Я им не пользуюсь. Он говорит, что он очень эффективный. Это дневник успеха. То есть вечером вы записываете, что действительно в течение дня вы сделали очень хорошего. Буквально 3-5 вещей которые вы сделали, мозг понимает, что вы вот сделали эти 3-5 побед и у вас больше энергии на следующий день, вы хотите еще делать эти победы на следующий день еще то есть э, наш мозг любит законченные действия они вот начаты 10 проектов и ни один из них не закончены поэтому заканчивайте ваши проекты, хватит ждать Восьмой способ это лимитировать быстрое удовольствие я не биолог, не буду говорить о дефамине, о каких-то биологических там, о вещах, о нашем гармонии радости но говорят что получая вот этот гормон радости мы к нему привыкаем и хотим его получать максимально быстрее то есть например через сериалы через соцсети через тот же youtube через какие-то такие легкие вещи где нам в принципе не нужно действовать мы получаем этот гормон радости нам все хорошо а потом когда действительно подходит дело строить какой-то проект читать книжку выйти заниматься спортом у нас на этой энергии не хватает да. А теперь можешь отвлечься. Поэтому пытайтесь сильно много не получать вот этого быстрого удовольствия через соцсети, сериалы, телевизоры и так далее. Понятно, что нельзя уходить в экстрим. Иногда надо и побыть в соцсетях, и посмотреть какой-то фильм. Должен быть какой-то баланс и гармония. Только вперед. Девятый способ увеличения энергии – это просто взять и уехать на природу. То есть есть такие источники, как море, горы, лес, реки, то есть которые нас заряжают. Вот побыв у таких источников несколько дней либо хотя бы день мы полностью, мы можем зарядить батарейку и чувствовать себя хорошо Я сейчас нахожусь в Барселоне уже несколько месяцев И понятно, тут классно, что это большой город Но я могу идти с утра, зарядиться на пляже у моря Побыть у моря даже полдня, если мне это нужно И зарядить свою батарейку То есть я считаю, что природа нас точно заряжает Пытайтесь выезжать на природу Как говорили в особенностях национальных охоты, Вроде бы, когда он говорил Люди в городах злые, потому что не выезжают на природу Почему так зло бы много сегодня в людях? В городах сидят, на природу не выезжают, а злость в душах копится, а выход в преступлении. А приехал бы разок сюда, походил бы, облегчился, я имею в виду. и жить стало бы намного легче. Поэтому выезжать на природу точно не помешает. Ну и десятый, последний способ увеличения энергии, тоже не совсем сложное. Но его нужно отслеживать и правильно им заниматься. То есть, э, смысл в том: то, чтобы делать больше действий, которые вам нравятся и приносят удовольствие, и делать меньше, которые вам не нравятся. То есть, например, есть такая интересная техника. Выписываете 10 вещей которые вы не любите делать, и 10 вещей, которые вы любите делать. И вы стараетесь по одной вещи из тех, которые не любят убирать, то есть делегировать, либо убирать, либо отказываться. Иногда, на самом деле, мы можем ходить на, на нелюбимый спорт, например, он нам не нравится, мы ходим, потому что нам сказали там друзья, либо семья на него ходить. То есть можно просто его убрать и не заниматься им. И добавлять вот эти 10 вещей, которые нравятся. Я вот знаю, у меня такие вещи, как игра на гитаре как прогулки на природе и я пытаюсь их максимально себе внедрять в жизнь и убирать ненужные рутинные вещи, которые мне не нравятся вот так надеюсь, это видео вам понравилось я вот начинаю свой канал, потихоньку снимаю пока что вот еще учусь поэтому подсказывайте, с удовольствием буду вас слушать Вы также можете написать в комментариях какие вещи вам дают энергию будет интересно почитать обязательно отвечу на все комментарии Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем развиваться вместе. Пока!